всем привет с вами дмитрий урсул и в этом видео я хотел бы продолжить разговор о теме выбора дублей мультиканальной записи э, с группировкой этих дорожек э, собственно я уже начал эту тему в другом видео если вы ее еще не посмотрели обязательно посмотрите оно где-то рядом лежит называется э, работа с groups при выборе дублей здесь же я хотел бы рассмотреть такой частный случай который периодически возникает э, возникало у моих учеников у коллег они сталкивались с этой проблемой а, и не знали, как ее решить. То есть а, давайте сейчас сразу посмотрим, в чем дело. То есть, у меня здесь именно сейчас такая же ситуация. И я потом прокомментирую, что, собственно, произошло и в чем проблема. А, то есть, как в том видео, у меня здесь сгруппированы вот эти две-два трека в группу. Сейчас я это сделаю. А, вот группа, она уже создана, и у меня здесь включен режим editing. То есть теперь, как и в другом видео, если я буду выбирать дубли, собирать дубли на вот этой дублевой папке, у меня то же самое должно происходить и на второй дорожке, и на другом микрофоне. Потому что это одна и та же самая запись, напомню, одной и той же гитары, просто с двух микрофонов. Поэтому мне нужно, чтобы выбор был и там, и там абсолютно одинаковым, чтобы ну, все было качественно и хорошо. Вот я сейчас здесь, например, выберу вот эту часть. И посмотрю сюда и здесь у меня ничего не произошло то есть то что я показывал в том в другом видео здесь этого не происходит собственно вопрос что в чем проблема почему так получилось но на самом деле ну, должен сказать что прежде чем вот сейчас переходить к выбору дублей в отличие от предыдущего видео я здесь сделал некоторую дополнительную работу прежде чем выбирать дубли я здесь выровнял фазу этих двух микрофонов между собой. То есть, э, так как я писал на два микрофона одну и ту же партию, э, расстояние от микрофона до гитары было разное, и поэтому запись, естественно, была с такой небольшой задержкой. То есть вот этот микрофон нижний был чуть-чуть с небольшим... Э, точнее, наоборот, вот этот был чуть-чуть с задержкой, этот чуть опережал э, относительно другого микрофона. Таким образом, я просто взял, сдвинул и выровнял фазу относительно друг друга. То есть сейчас у меня фаза здесь... Вот мы видим, совпадает в целом, то есть кривая волны. У нас мы видим, где вверх, тут тоже вверх, и, и так далее. То есть изначально это было не так. И э, это немножко мешало слушать. То есть, не то чтобы там прям какой-то звук был супер, какой-то неестественный, но он был такой более тонкий и не очень приятный на слух. И работать с выбором дублей вот в таком режиме э, не всегда комфортно, кажется, у что-то не звучит. И как-то настроение выбирать дубли уже не остается. Поэтому вот эта фазовая э, проблема она очень актуальна. Если у, у вас также вы работаете с мультиканальной записи обязательно имейте фазовую в виду и собственно благодаря этому смещению точнее из-за этого смещения у меня вот образовался здесь в начале такой вот зазор и дело в том что вот этот режим групповой выборки дубля о котором я говорил в предыдущем видео он работает только в том случае когда у нас две вот эти дублевые папки абсолютно идентичны то есть у них абсолютно одинаковая точка начала у них абсолютно одинаковая точка выхода и а, одинаковое количество и набор дублей и набор вот этих вот компов. То есть сейчас мы видим здесь у меня создались некоторые компы на вот этом треке, создались здесь и поэтому вот этот режим объединения сейчас не работает. То есть а, группа не воспринимает эти два а, региона как что-то такое идентичное, она воспринимает их как независимые регионы, даже несмотря на то, что они находятся на зависимых друг от друга треках, сгруппированных. Вот, поэтому давайте решим эту проблему. А, для этого я здесь сейчас выберу сразу второй дубль. Здесь тоже у меня выбран второй дубль. То есть, еще раз напомню, все должно быть максимально идентично. То есть, я сделал некоторые э, поправки по времени одного, э, одной папки. И теперь мне нужно их привести обратно к исходному, скажем так, одинаковому значению. Для этого я просто сейчас здесь с помощью маркету или же можно использовать ножницы, э, обрежу начало. Давайте сделаем это чуть правнее. То есть, так, чтобы у меня абсолютно было одинаковое начало у этих двух дублевых папок. На всякий случай то же самое сделаю в конце, хотя там у меня все вроде должно быть одинаково. А, но на всякий случай я еще срежу. А, и обязательно избавлюсь от этих компов, которые у меня сейчас создавались, когда я пытался выбирать дубли на одной из дорожек, и у меня не, не получалось на второй. То есть я сейчас буду выбирать те компы, что я выбирал, и а, просто их удалять. То есть я нажимаю Delete. Здесь тоже выбираю Delete нажимаю Delete. Таким образом, у меня сейчас остался вот только первый, второй дубль. Опять выбираю второй дубль. Здесь делаем то же самое. Здесь у нас компов нет. То есть мы убеждаемся, что здесь компов нет, здесь тоже компов нет. То есть сейчас у нас абсолютно одинаковый э, вид у этих двух дублевых папок. То есть здесь у нас только два дубля, и вот здесь у нас нет никаких компов, а только два дубля исходные. У них одинаковое начало и у них одинаковый конец. И вот теперь давайте попробуем выбрать какую-то сделать выборку. И вот я теперь делаю выборку и как мы видим у меня все работает так же как в предыдущем видео по этой теме то есть вот так легко решается эта проблема у некоторых она возникает поэтому имейте в виду. в будущем если у вас что-то такое подобное возникнет будет не получаться вспомните про это видео вернитесь к нему пересмотрите то есть вся идея в том главное чтобы у вас были абсолютно две идентичные э, дублевые папки на обеих дорожках то есть у вас они должны начинаться одинаково заканчиваться одинаково и набор дублей должен быть тоже одинаковым то есть в данном моем случае только первый и второй дубль и только после этого вы создаете новые компы уже групповые то есть вот здесь у меня сейчас комп а и он же здесь комп а это абсолютно теперь два одинаковых компа э, для двух разных дорожек ну думаю что с этим понятно если у вас какие-то остались вопросы, обязательно пишите, задавайте. Самое интересное я рассмотрю в каких-то видео отдельно, запишу. Ну, либо пишите в комментариях, я отвечу в комментариях. Всем успехов в творчестве, увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!